мой бывший нашел телку такая стрёмная волосы уродки ну просто крокодил да ты лучше а вон кстати они идут я же говорила уродина каждый раз когда я крашу голубыми тенями глаза мне сразу хочется сказать а что вы вылупились на меня не будет у меня сдача с 5000 а нельзя было сразу подумать что брать галя отмена ой зинк вредно ой а как? подождете не развалитесь ну и что? Нормальные у нас помидоры, не нравится, не бери. Да это рыба, свежей, чем твои мозги. Ой, вам этот костюмчик так идет, вот прям вот, не-не-не, невелик. Ну и что? Ну и что, чтобы 42-го, это 58-й. Очень даже идет. Так, надо сходить в салон и сделать нежный розовый маникюр. Каким цветом покрывать будем? Черные длинные ногти. Ваш маникюр готов. Блин, да как так? Получается! Жень, у меня тренер заболел. Можешь со мной потренироваться? Да, конечно. Спасибо! Нет за что. Ладно, я за хлебом. Стой, голем! Ааа! Он просто задерживается, я не буду ему звонить, потому что я адекватный, я взрослый адекватный человек, у нас доверительное отношение, и я не буду выносить ему мозг, потому что он просто задерживается, он мне не изменяет. Я не буду ему звонить. А Женя, где ты? Ты сказал, что ты будешь в 9, сейчас 9.01, ты мне изменяешь? Постоянно болит голова, вас все бесит, раздражает, и вы постоянно нервный. Британские ученые сделали для вас потрясающее лекарство, не имеющее аналогов. а а а, -а. а, -а, -а. и все снова стало хорошо. Гарин, мне кажется, ты поправилась. И я на минутку. А ты уверен? А нет, видимо, показалось. А вот ты, кстати, поправился. Да нет, я хуй. Ого! Ого! Офигеть! Это так просто! кто у нас такой сядкий? Кто у меня такой будик, вы дети Привет, новые вайны для канала Ната Владимировна. Какой-то детай! Жень, тебе реально это нравится? Ну ладно. Ой, типа тихо, дечка! Типунья снятка, типа! Ты представляешь, умный, красивый, ухоженный, цветы подарил, на такси дал, проводил, ну в общем просто. Гей? Гей. Может, как-нибудь там что-то нет? Не нет. Ну что, Зорик, намешал зеленый? Поехали! Эй, Зорик, это же не зеленый! Аракарина, хватит, да? Я хочу зеленый! Эй, -э -э, я руки умываю, все. Но хотелось бы иногда вот объективности от мужиков. Типа, когда ты одеваешься красиво, это не значит, что тебя можно только трахать. Чувак свою телку фоткает в Грин, это скоро! Блин, ты у меня тоже все в жопу залезли. Делай вид, что фоткаешь, дай поправлю. Так быстрее. Мне нужен ласковый и заботливый мужчина. А мне нужен, чтобы ценил мою душу. Мне нужно, чтобы у него было дофига денег. И вот такой чёрт. И вот такой. У меня душа бабушек. Это очень... Очень-очень нам плевать на это. О, вот. Вот что нам точно не надо. Сразу нет. Отлично. Вы нам подходите, мы вас берем. Нет, Карина. Ну почему же? Это же отличная няня для нашего ребенка. Я уволюсь с работы и буду съесть ребенка. Ну вот что и требовалось доказать. Давай, без Это что, я знаменитая? Карин, где мои носки? И шизон свои носки. Я знаменитая. Говорится, если у тебя перо в заднице, это еще не значит, что ты павлин. что бы вот так вот со всех сторон падало, нет. Отдай оружие. Как ощущения? Спасибо за просмотр, ставьте лайки подписывайтесь на канал.